Друзья, всем привет! Средина лета, тепло, Днепр теплый И я решила воплотить свою студенческую мечту Проехать на лыжах, на водных лыжах Смотрите, как это получилось Вот мне помогает немножко инструктор Я, друзья, стала с первого раза на лыжи Друзья, мои впечатление начинающего лыжника Короче, драйв, адреналин Насколько бодро, вижу завтра. Потому что вы видели, как я каталась. Все, всем пока.